Итак, давайте поговорим про доллар. Что у нас происходит с долларом? Естественно, на таком ажиотаже доллар начал расти. Это понятно. Люди выстроились в очередь покупать доллар. Здесь давайте поговорим. Любой обзор инвестиционных инструментов будем рассматривать с позиции спроса и предложения и разумности. Доллар. Смотрите, доллар рассматривать с позиции финансовых моделей бессмысленно, потому что доллар это по классификации Warren Buffett не является коммерческой коровкой. То есть вы на долларе можете заработать только исключительно спекулятивно, то есть купить его дешевле и продать его дороже. Я много говорил уже о недостатках такого класса активов. И, соответственно, вы работаете на дисбалансе спроса и предложения. Да? То есть если все хотят купить доллар, цена доллара начинает расти, и вы на этом зарабатываете. Причем зарабатываете путем продажи части активов количество желающих продать доллары, то в этом случае получается, что цена на доллар непосредственно падает. Плюс дополнительным фактором, который влияет на курсовую цену, является цены на сырьевые товары, которые там энергоресурсы, которые Россия поставляет, и иные там металлы, металлопрокат, руда, удобрения в уголе. 100 долларов за или 100 рублей за доллар – это говорит о том, что сейчас бочка нефти в рублях стоит 10 тысяч рублей. Бюджет бездефицитный, российский бюджет, ну это к вопросу о том, что я помню, опять вопросов было много, быстро глазами просмотрел, грозит ли России дефолт следующие три года. Еще раз, бездефицитный бюджет, бездефицитный бюджет, при стоимости барреля нефти в рублях – 2500 рублей. По счету торговых операций при такой цене доллара и при такой цене на сырьевые товары Бюджет значительно профицитнее. И опять получается, начинают продавать облигации федерального займа, потому что рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг России. То есть количество рублей, которые будет получать государство по курсу нефти там 100 долларов за баррель, а если будет развиваться там санкционное давление, то Россия может частично ограничить объемы поставок сырье. И таким образом управлять своей ликвидностью еще там текущая операция, чтобы расплачиваться со своими инвесторами. То есть Россия при долге к ВВП страны, составляющей там в районе 20-30%, которые легко структурируется, которая не привязаны к валетному курсу, по большей части оплатится в облигациях федерального займа, ставит мусорный рейтинг, ну называя его, потому что риски ну, возникли, Извиняюсь за свой французский. А Соединенные Штаты Америки, у которых долг составляет там 120-130 процентов от ВВП, общий размер 30 триллионов долларов, на один процент, если повысится стоимость кредитов в США, чтобы сдержать инфляцию? Правительству нужно будет, ребят, ну, вы задумайтесь только над этой цифрой 1% от 30 триллионов, это сколько? Увеличение стоимости обслуживания долга И в такой ситуации, то есть, что хочется сказать про доллар, да, там, возвращаясь к тому, что делать Стоит покупать или не стоит покупать Давайте просто посмотрим на факторы, которые влияют сейчас, за счет чего растет Растет за то за счет того, что изначально, то есть, первым импульсом роста возникло то, что иностранцы хотели продать Сейчас иностранцам запретили продавать то есть иностранцы продавали российские активы, акции, облигации, получали, российские активы торгуются в рублях, получали рубли, рубли конвертировали в доллары, но на самом деле они, ну там, по большому счету, не успели этого сделать, то есть это был первый скачок, быстро покосили эту волну, а основная такая... Резкая риторика, связанная с такими беспрецедентными мерами. Отключение от SWIFT, блокировка банков, заморозка золотовалютных резервов Центрального банка, чтобы он не мог оказывать влияние на доллар. Ребят, до да Центробанк может на самом деле оказать влияние на доллар не только путем продажи золотовалютных резервов, если что. Он может повысить процентную ставку, и он показывал, как это сработало в 2014 году, когда начался ажиотаж на доллар Он может уменьшить объемы резервирования, которые необходимы банкам. В конце концов, то, что сделали сейчас – то есть, фактически, по такого рода спекуляциям центральный банк нанес двойной удар в настоящий момент. Он повысил процентную ставку до 20, то есть, сейчас и облигации улетят в доходность 20, сейчас банки будут предлагать там, годовые, полугодовые депозиты с доходностью 23-25 процентов. То есть, нанесен двойной удар. С одной стороны, ты делаешь привлекательными рубль, потому что ты по рублю получаешь доходность. Ну, то есть, вот я там, не знаю, Человек, который не успел, да? не Максима Петрова не слушал, что в долларах надо находиться, да, или наоборот хейтил Максима, который говорил, что в долларах нужно находиться и покупал там на всю котлету, не знаю, американские акции. Может просто деп депозиты были, то есть вот у меня сейчас деньги, я их хочу сохранить. Прибегаешь, так, сколько у нас курс доллара? Ага, курс доллара там, курс ЦБ, привязанный к рынку, 100, вчера было там 110, сегодня 94 рубля, хорошо. там. Ну, пускай обычно там спред бывает где-то 50 копеек, рубль максимум. То есть, если курс центрального банка 94, сейчас пойду в, в обменнике, куплю по 95,50. Приходит в обменник, курс 110. Я такой, А если продать? А если продать 72? Чего? То есть банки раздвинули спреды? Между покупкой и продажей валюты, потому что очень высокая неопределенность. Спреды между ценой продажи банки на себя риски валютные не возьмут. В пределах этого спреда малая вероятность, что попадешь. В воскресенье смотрел в приложении Тинькова. Тиньков при... на рынке даже не Форекс, там а... индикативная цена рубль-доллар была там в районе 110. Тиньков продавал доллары по 165, а покупал по 70. Вы представляете, какой спред? И сейчас на самом деле это сохраняется, то есть вам в любом случае не дадут на этом заработать, потому что валютный рынок объема ограниченной торговли, вот, а через обменный пункт вы просто элементарно на этом не заработаете, потому что вы заплатите этот спред, то есть хорошо там, купите, там, пускай не по 96, купите там, по 100, а продать сможете даже если доллар вырастет до 100, банк в этом случае будет продавать по 110 а покупать по 90%. То есть вам не дадут заработать на этом. Давайте еще раз все-таки баланс балансу спроса и предложения. То есть еще раз, цену доллара не определяют фундаментальные факторы. Цену доллара определяют э, э, баланс спроса и предложения. В настоящий момент, кто интересуется, с чьей стороны спрос на доллары, спрос в настоящий момент, если отключить все эмоции, иностранцы купить не могут, рублей взять неоткуда. То есть рубли можно было взять только от продажи российских активов, а продать в России им не разрешают. Потому что сами дураки заблокировали золотовалютные резервы Центрального банка России. Кто еще может покупать доллары? Банки, ну, банкам это не нужно. Банкам проще заработать сейчас. Этим хомякам продавать, нужно быть впереди толпы, да, нужно быть сильными руками. То есть, мне было больно очень и некомфортно с 2015 года, как попка, дурак, да, повторять ребят, доллары, доллары, доллары. Рынок иррационален, рынок дорог, да. То есть, рынок может еще куда упасть. В принципе, находитесь в кэш. Потому что опять-таки, я проходил 2008 год, и я знаю, что такое падение активов. Когда у тебя маржин-колы, когда ты и облигации продаешь. Когда ты и золото продаешь, и, казалось бы, сильные активы э, с отрицательной корреляцией, относящейся к акциям, падает, все. Поэтому кэш будет спасение в такой ситуации. И поэтому нужно идти наоборот. То есть, что делают слабые руки в настоящий момент, что делает абсолютно толпа. То есть цену, на самом деле, толкает толпа. Потому что банки, несмотря на то, что они даже такие спреды поставили, вот такие спреды поставили, ну, то есть 20% спред, а толпа все равно покупает. У нее запрос на доллар. И по 120 покупает и по 125 покупает, да, такой объем не могут удовлетворить на рынке, проблемы с брокерами еще определенными, да, боятся через брокеров покупать, потому что много брокеров, которые относятся к холдинговым группам, которые под санкции попали, и получается толпа идет в обменники и ей плевать мозг Моск рептилии, мозг млекопитающего шараша, да, да плевать, пускай по 120, он завтра 300 будет, если так и дальше дела пойдут, и поэтому получается, что банки вынуждены на, на Форексе, да, непосредственно это покупать, ну, то есть Центробанк каким-то образом это помогает, поэтому, если говорить о Потому что и кто влияет на спрос, на спрос влияет толпа. Лунные деньги сейчас не покупают. Доллары, наоборот, продают. Теперь что у нас происходит с предложением доллара? Да? Ну, во-первых, центральный банк предлагает банкам доллары, да? раздвинул диапазон, признал то, что оценивать активы, которые есть у банки, достаточность капитала по тем показателям, которые были до начала военных действий на Украине, предоставлять будет непосредственно репо, предоставлять будет долларовую ликвидность, которая есть, ограничит иностранцам продавать российские активы, чтобы они покупали доллары. И мало того, 80% валютной выручки, которые имеются у экспортеров, они будут обязаны продавать на валютном рынке. И поверьте мне, это не те объемы, которые сейчас есть на покупку. А они, наоборот, с удовольствием сейчас доллары продадут там по 100-110 на рынке. Вопрос, кто продает и кому продает. И когда мы смотрим сейчас на доллар с позиции балансов спроса и предложения, меры, которые принял Центральный банк для того, чтобы давить на доллар. Ну, то есть чтобы увеличивать его предложение и сокращать покупку, очень сильный и очень мощный. Поэтому мы возвращаемся к тому, что доллар, соответственно, ну, на мой взгляд, что сейчас имеет альтернативу. Смотрите, вы же можете при прочих равных условиях, что такое процентная ставка ЦБ 20%. Процентная ставка в 20% это то, что 5-летние облигации российские могут вам нести доходность 20% процентов погашению. 20% процентов погашению. О чем это говорит? Ставка по мере стабилизации ситуации, ставка все равно будет опущена. То есть, если у вас есть миллион рублей, вы можете его вложить в облигации федерального займа. И какие вы бенефиты в этом случае, ну, я перешел к ОФЗ, да сейчас. Какие вы бенефиты в этом случае получаете? Вы получаете постоянный купонный доход, 20% на вложенные деньги. Купонный доход есть такое понятие накопленный купонный доход, потому что если вы будете вкладывать деньги на депозите в банке, то в банке вы получите эту доходность только тогда, когда закончится срок депозита. Банки, помни историю 2014 года, если будут предлагать привлекательные процентные ставки, поверьте мне, это не будет больше, чем на год. Когда же вы покупаете ОФЗ, вы такую доходность можете для себя зафиксировать лет на 5-7. На Третий момент. Когда вы покупаете облигацию федерального займа, и если центральный банк в дальнейшем будет снижать процентную ставку, то ваши облигации растут в цене. То есть ваш миллион, который вы вложили, он сам по себе вырастет. Не за счет купонов, которые вы получаете процентов, а само тело, проинвестированных денег, оно вырастет. Этого в, на банковском депозите не получите. И четвертый момент, УФЗ предлагает вам сверхвысокую ликвидность. Да, там есть спреды между ценой покупки и продажи, но, во-первых, они невысокие в облигациях. Во-вторых, ключевое преимущество, особенно в текущий момент, есть такое понятие, как накопленный купонный доход. То есть, если вы размещаете депозит на определенный срок и получите этот доход только по окончании срока, а если вам раньше понадобилось Забрать денежные средства, в акции, например, переложиться, вам покажут фигушку, 0,1%. В облигациях у вас есть накопленный купонный доход, и поэтому у вас, по сути, будет ставка для вас требовать. И тогда у меня возникает вопрос, да, есть люди, которые бегут и покупают баксы там по 110, по 120, пускай даже по 97, в надежде что получить? То есть ты понимаешь, что в следующей, пока не уляжется ситуация или пока не разблокируют золотовалютные резервы, ты в принципе понимаешь и осознаешь, что ты будешь стоять со своими баксами против всех экспортеров в России, которые 80% своих баксов, которые они получают за продажу товаров и услуг на международном рынке, будут лить в рынок. Ты понимаешь, что у тебя должно быть количество покупателей, чтобы хотя бы двинуть бакс еще на 20% вверх, чтобы получить сопоставимую доходность по облигации? Это какой должен быть объем покупателей, чтобы вся выручка, которая будет продана российскими экспортерами, она же будет давиться на доллар? То есть это какой спрос должен быть снизу, чтобы это, это, это произошло? Но неокортекс же молчит. Там же шрептилия карабкается из ямы. Она же эту обезьяну, которая говорит, «Ребят, да что вы, вы лезете наверх? Давайте подумаем. Может, нам можно как-то попроще здесь подняться?» Может, тут можно что-то захватиться? Может, вы меня подбросите в конце концов? Я вам веревку скину, вытащу? Да иди ты, нам вылезти надо. Попробуйте вот включиться немного вот это этого вот неокортекса. Да, то есть посчитайте элементарно деньги. То есть то ли будет, то ли нет 20%. Но когда мы говорим про юно-банды, вы же для себя эту доходность фиксируете на 5 лет с доходностью 20% плюс э, падение доходности облигаций – это еще порядка 20-30%. То есть фактически вы можете за 5 лет удвоить капитал в рублях. Миллион превратится в 3. С учетом накопленных купонов в полтора триллиона и еще полмиллиона, ну, я с миллиона считаю, еще полмиллиона – это э, падение доходности облигаций. Вы сами верите в то, что бакс при вот таких вот ограничениях, которые есть, через 5 лет будет в... Стоит не 96 рублей, а 96 умножить на 3, 288 рублей. Приземлил, обезьянка сработала на рептилию и млекопитающую на вашу собственную. И мы еще будем, ребят, про это говорить. Опять-таки я говорю, я не прощаюсь. Просто приходится сейчас с клиентами, в том числе общаться с клиентами в клубе. С платиновыми участниками приходится общаться в нашем чате, да, давать периодические комментарии. Я думаю, что, может быть, в пятницу мы продолжим разговор. Я не заканчиваю, я говорю просто пока что, я вам показал про доллары расклад. Давайте поговорим про недвижимость, да, то есть что, что делать с недвижимостью? Опять не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Сейчас, естественно, будет краткосрочный список. Так происходило в 98-м и 2008-м году. Обезьяну никто слушать не будет, опять будет мозг рептилия млекопитающего. Люди послушали, сказали, да, наверное, Максим Крафт в баксах делать нечего, ловить ничего не стоит. Ну, конечно же, там высокий курс доллара может оставаться, инфляция будет высокая, сейчас будет полная жопа, куплю я недвижимость, да, и пусть она непосредственно растет. Сейчас, во-первых, нужно понимать, что все продавцы будут переставлять, переписывать ценники. Люди, которые не смогут обуздать своих рептилий и млекопитающих в мозгу, они будут покупать. Они будут покупать, они будут тарить. Может, просто будут рубли вкладывать, кто-то ипотеку будет оформлять, кто-то сумасшедший будет оформлять ипотеку по 20%, там льготную еще, вроде как обещают, оставить. Да? Ну, то есть ценники будут переписаны, недвижимость подрастет, ну, краткосрочно. Да? Почему? Потому что попробуй сейчас рептилии объясни, что нужно покупать акции, которые упали в цене на 90%. Оно просто отмахнется от тебя, скажет, ты что, вообще кухнутый, что ли? А оно еще может на 90% упасть. Я, я все, я в эти игры не играю. Доллар я понимаю, да, доллар, блин, дорого стоит. Не буду я доллар покупать. Недвижка, вот с недвижкой ничего не будет. И это опять вы должны понимать, что это целая толпа, это не вы один такой умный. да, То есть это все будут таким образом реагировать, абсолютное большинство людей. Это слабые руки. Это слабые руки будут таким образом реагировать. То есть они придут сейчас, посмотрят на цены обменников, скажут «Ребят, банки едите в жопе, кормить не буду, недвижку куплю, буду сдавать ее в аренду, будет все нормально». И все, вот представляете, все поголовно, да, вот такие таким для себя решения приняли. На рынок я не иду, доллар дорого. Недвижимость, вот оно понятно, оно стабильно, оно будет непосредственно расти. Высосится, как вакуум, да, то есть все предложения, какие есть, высосутся. Опять же, продавцы, они тоже не дураки, да, они понимают, они же находятся точно в такой же ситуации. Они сидят и чешут репу, да, то есть, так, у меня есть недвижимость инвестиционная, М -м, ага, я могу ее продать, продать только за рубли, да, за доллары продать. Ну, можно, в принципе, как вариант предложить за доллары, но не по курсу, 110, да, предложить по курсу там 90. И получается, что в долларах, ну, то есть в УЕ а в рублях цены на недвижимость вырастет там на 20-30%. И тут покупатель уже начнет думать. Ну, то есть кто-то хапанет, да, то есть когда жор рыбы идет, кто-то схватит эту цену и будет непосредственно покупать. Кто-то продаст. Но вообще дисбаланс спроса и предложений будет такой, что спроса будет больше, чем желающих продать, потому что те, кто продает, у них возникает другой вопрос. Пусть я получу доллары, или пусть я даже получу рубли. Но, блин, что я с этим делать буду? Но ну, У меня же тогда все эти риски сохраняются. Будь то доллар, будь то рубль, это инфляционные риски. Куда? На депозит эти деньги положить? Доллары на депозите разместить? Да ну, подождем более спокойных времен, или я там продам значительно дороже, чем это стоит. И получается резкий скачок, и потом начинается вот это вот плато, да? То есть покупатели уже просто чешут репу, а нахрена мне это надо? Я-то думал, что я куплю и, и заработаю, а все уже в цене. А продавцы будут видеть, что были покупатели, которые готовы были купить по нормальной цене, что-то не произошло, что-то их не устроило, ипотеку не согласовали, да? Ну, то есть просто звонили, просто приходили и чуть не не заключить контракт. Они решили переписать цену и отменили сделку, потому что хотят завтра продать по более высокой цене. И в этом случае, получается, сначала спрос превышает предложение, цена вскакивает очень быстро ну как относительно быстро не так как рубли и доллар или на акции да и она зависает ну то есть на плата вышла продавцы будут хотеть продать дорого покупатели у него нет покупательского спроса чтобы такую цену заплатить он хотел бы может быть компенсировать это а покупая отсутствующий потребительский спрос да вот эту платежеспособность Он хотел бы компенсировать кредитными деньгами а кредиты дорого стоят ну то есть даже если повысить до 10 процентов ипотека все равно останется там в районе 15 спрос начинает спадать а покупатели, они не позволяют себе опустить цену, потому что, ну, блин, у меня вчера очередь была из 10 человек, которые хотели купить это все. Поэтому я цену опускать не буду, найдется свой покупатель. В Краснодаре кубаноиды, вот их много таких. Ребят, без обид, у меня просто там такая любовь после года жизни в Краснодаре. Я верю, что меня слушают адекватные люди. И что мы в этом случае наблюдаем, да, то есть каким образом это можно использовать? Опять же, я говорю, что можно прямо сейчас не жадничать, то есть можно выставить там от тех текущих цен, сделать корректировку там в пределах, может быть, 10% к цене и еще плюс 10%. То есть вот если вы понимали, что вчера условно вы квартиру могли продать там за 10 миллионов, да, выставляйте цену 11.512 и продавайте. Потому что неизбежно все закончится тем, что цены для покупательского спроса будет чрезмерно высокий вот этот вот импульс, который непосредственно произойдет. Рост, плато, схлопывание, да, то есть, потому что в конечном счете, да, начнется падение цен, и человек, который не продал, в какой окажется ситуацией, он будет, во-первых, он будет гнобить себя, что он не продал дорого, во-вторых, к тому времени доходность по депозитам уже снизится, то есть, что он будет получать в этом случае? Пример с той же квартиры за 10 миллионов, да? Он за 12 ее не продал, когда был ажиотаж, когда люди хотели купить. И он считает, что его квартира по-прежнему стоит 12 миллионов. Спрос падает, желающий купить по 12 миллионов нет. Он цен не опускает. И это, знаете, это вот эта вот история, связанная с отрицанием, с принятием, да? То есть, когда происходит какое-то определенное событие. Потом он начинает снижать цену. Но чтобы найти все-таки продавца. Потому что он понимает, что если бы он продал ее за 12 миллионов и вложился бы в ОФЗ или на депозит по 20%, то эти 12 миллионов ему за год принесли бы сколько там 2 миллиона 400. А за 5 лет принесли бы еще 10 миллионов, еще столько же. И начинается самобичевание некое такое. А доходности уже по банковскому депозиту такой нет. И здесь начинается вот этот эмоциональный накал. Да? И человек падает, падает, падает. И опять нужно понимать, что мы рассматриваем не в контексте одного человека, а мы рассматриваем это в контексте рынка. То есть ты не можешь недвижимость перевести. И абсолютное большинство людей, они будут себя вести именно по такому паттерну. То есть это не просто человек будет разочарован один, какой который не продал недвижимость, когда был жор. А весь рынок недвижимости, все продавцы окажутся в такой ситуации, что они придерживали предложения, то есть они не удовлетворяли растущий спрос. Цена на недвижимость задернулась на такой уровень, что покупательского спроса уже по этим ценам просто нету. И вот это, соответственно, будет разворот. Да? То есть рост, стагнация, падение. Это что касается недвижимости. Золото. Ну, знаете, мне на самом деле по золоту добавить нечего золото, это я всегда говорил, что наряду с кэшем должно быть активом, как-то сильно оно особо сейчас в настоящий момент не отреагировало, но по мере роста там какой-то геополитической напряженности золото может расти, ну, то есть сейчас может быть какое-то давление со стороны Центрального банка России, который может часть именно золота валютных резервов продавать. Не буду там что-нибудь придумывать, ребят, по а золоту, честно признаюсь, мне сейчас сказать нечего, здесь для меня решение очень простое, 10% капитала должно быть золото как ну нз да, то есть как некий стабилизирующий актив в инвестиционном портфеле